Знание, идите со мной. Мы должны увидеть это вместе. Предвидение? Вы боитесь? Мы все боимся. Нет, мне просто грустно, что до этого дошло. Начнем. Мы не хотели вас испугать. Ваши храбрость и творчество вдохновили обратиться к вам за помощью. Понимаете, на наш мир напали. Его пожирают. И это опасность, которую только вы можете предотвратить. Нельзя терять ни минуты. Вы нам поможете? Спасибо. Теперь выйди вперед, храбрый герой. И присоединяйся к нам Возьмите себя в руки Секундочку Добро пожаловать Прошу прощения, но у нас очень Серьезная просьба Эх, думал молчать придется все это время Приветствую всех любителей видеоигр Я думаю название и нет смысла Главное стать легендой как я понимаю, она в стиле РПГ, поэтому как бы без этого никак... Что я могу сказать? Надо попробовать? Надо хотя бы поиграть, посмотреть, что это. Поэтому мы пойдем в компанию. А, можно сменить героя, но ну, я не знаю, но они все какие-то, ну... Ну, на выбор. Хотя можно еще вот этого выбрать, но такой тоже в масочке. Вот даже лица не видно, ничего не видно, он прям такой кузнец. Но этот мне тоже нравится. Такой тоже в масочке, естественно. Хотя эльф, эльф тоже ничего такого. А, но скины транспорта нет смысла. Ну, в целом, маловат, маловат выбор. Я думаю, его будет, может, побольше. Ладно, поехали. Ходить повторить обучение? Да я еще даже ни разу не ходил. Я только так почитал немножко об этой прекраснейшей игре. Блин, а ведь, получается, это уже третья серия. То есть, как бы, блин, ну, на самом деле, неплохо, что делают какое-то разнообразие того же самого мира. Это все очень хорошо. Надеюсь, вы чувствуете, А еще озвучка. себя хорошо. У меня в таких поездках всегда живут расстраиваться. Я, я и я есть знание. Жаль, что мы не встретились при других официальности. Созвучка, судя по всему, немножко накосячили. На напали, ну, тайминга нам не хватает. надо было чуть-чуть побыстрее Грязные говорить, но. покинули свой огненный край и намерены завоевать эту мирную землю и всех существ, которые живут здесь. Может быть, потом Помогите поправят. Сделайте так, чтобы этого не произошло. И не волнуйтесь, вы не будете Вот. Всегда хотел это сказать. Мы представляем Фонаркер. вам... Лютня. Если сыграть на лют правильно... я угадал. Спешики будут собирать для вас ресурсы, хранить их и строить все, что понадобится. О, о, -о. А чем в Minecraft? Я забыл такое зависть. В этом случае, зажгите огни творения. Планя призовет на вашу сторону друзей. Големы помогли нам сформировать верхний мир, и теперь Пока. они будут помогать защищать его. И последнее, но не менее важное. Это знамя мужества. Поднимите его высоко, и этот мир придет вам на помощь. хорошо. Блин, это Пихли были стрелы, они да? Безлины Они уже закрепились в верхнем мире, и если их не остановить, сожрут там все. Бля, ну петлины тоже молодцы, они весь нижний мир мы захватили. существ нашего мира к этому дню. Но мы верим, что вы сможете. Вот почему мы обратились к вам. Если есть надежда, то это вы. Спасибо. Ну то есть они получается такие молодцы, Привет. решили. Решили захватить еще и верхний. У нас не так много времени. Но его хватит, чтобы показать вам кое-что об этих инструментах. Вот, я же говорю, просто тайминг, тайминга не хватает, и все. у, -у, -у. 3D-звук. Когда пришли пиглины, чем раньше вы освоите эти инструменты, тем лучше. Так, хорошо. к действию, мы начинаем. Так, здесь это туда. Кстати, на самом деле такой голос, ну, как бы непривычный в целом. Как бы можно было использовать, ага, это бег, это то, включить, выключить спринт, но ну, это понятно. Так, мы почему не могли задела. вот ему дать этот голос? А. Ага. Ну, в Сыграйте принципе, удобно. Так, хорошо. Давайте сыграем мелодию для сбора дерева. Давай. Так, удерживайте ЛТ. Ух ты, пыля. Потом перемещайте камеру. Ага. Либо эту, либо сам передвигайся. Понял. А потом РТ. Да не проблема. Быстро. Можно, да, это дело ускорить? о, -о, -о, -о, -о, -о. То есть, если сразу же нескольких... по. о, -о, -о надо запомнить. У нас действия. их всего пять. Хорошо. Соберите немного камня при помощи лютни. Хорошо. То есть, у нас их пять. Так, доберитесь. Мы добрались. Вот. Неплохо. Конечно, неплохо. Блин, прям <смех>, как ребенку. <смех> Но игра-то детская. Так, теперь РБ, РБ. Ага, хорошо. Так, у нас 208 дерева и немножко камня. Ну, здесь, в принципе, как я понимаю, все, по все так же. А, то есть я даже отпускать не могу не отпускать. Сейчас они быстро шаг. разберутся. Шаг так. Мелодию, 250 лимит. Того, что вам нужно. Эй, Что нам надо? Лестницу, до эм, так, удерживайте так влево, ага. Потом удерживаете. Положить первый фрагмент, положить, в... ага. То есть количество чем дальше, тем больше затребованный материал. Понял? Нифига как они быстро построили! Я бы неделю бы строил это дело. Отлично. Позволит сэкономить кучу времени. Хорошо. Используйте огнями творения, чтобы призвать друзей на битву. Лазурит поможет этому пламени ярко гореть. Ага. И чтобы сыграть мелодию Спаунера. Хорошо. Так открыть на X. Но ну, не проблема, в принципе, это условие. Как что делать? Используйте мелодию Спаунера, чтобы призвать встреченных Големов. Это я понял. Ты мне скажи как Ага, вниз Так, ага Так, создают големов из булыжника, мобов ближнего боя, которые наносят значительный урон строением и подбрасывают противника в воздух Так, хорошо, строим э -э -э Порождает дощаток големов, мобов дальнего боя, способных вести огонь интересно. с небольшой дистанции Так, хорошо Зовите Зовите Да понял я, как, подожди Как звать? Так, создать существо а, я могу максимум иметь 20. Ну, давайте 10 таких, 10 таких. Не очень хорошо умеют <coughs> Пойдут за вами. Ага. Ко мне своих при как? Так, отправьте голем, нажмите кнопку X, чтобы заставить ближайших големов следовать за вас. Ага. Так, хорошо. Пойдем. Идем? Идем. Отлично. Так, Хорошо. Чтобы големам перестали следовать за вами Снова используйте знамя И попросите их остановиться Хорошо Так, вы держите их, чтобы перестали следовать Отлично. Ага Так, дальше что? Здорово Вы также можете использовать знамя Чтобы отправить своих друзей в любое место Отправьте их действовать Так, нажмите их, чтобы отправить А что такой кусочек пошел? Подождите Ага а -а Как-то без прицела не очень удобно Куда мне смотреть, чтобы их отправлять То есть, а подожди, а если я выйду из круга, допустим То есть это не работает, то есть они должны быть в кругу Блин, ну это не очень удобно То есть у них своего рода круг действия есть Жаль чтобы пустить Пиглина в колодец судьбы. Поэтому мы создали несколько фальшивых, чтобы вы могли попрактиковать использование знамени в бою. Ага, хорошо. Так, нажмите их, чтобы отправить Голина в Киев, Нажмите их, чтобы направить. Нажмите Б, чтобы атаковать. А, так мы сами сейчас разберемся. Пацаны, разбираемся. Надеюсь, вы, если вас не отправлять, вы будете, да, тут сами как-то это самое дело? О, все, пацаны, сейчас развалит вообще. В щепки. Конечно. А вы сами не могли? Все, что вы готовы. Нам пора выбегаться. Одна из деревень только что подверглась нападению. У нет, быстрее за нами. Мы выведем вас в мир. Хорошо, погнали. Ой, я куда-то в воду упал. Пока все так просто. Еще раз спасибо за ваше мужество. Быть вашим союзником, мы будем Большая честь для нас. Как я прямо в портал. Да, ну куда же не без этого -то? Когда вы печаете косову из судьбы, деревни или дома колодца первые автоматически возрождаются. Хорошо. Остерегайтесь пиглинов из орды охоты. Если не получится их догнать, попробуйте их перехитрить. Как то не догнать? Я на лошади, а они практически все пешочком. Ну, как я пока что понимаю. Но такая детская, прикольная. Мне пока нравится. Так, можно расслабиться, посидеть. Поиграть, послушать их. Старжи порталов по силе могут сравниться с целой армией. Одним отрядом их не уничтожить. о То есть тут еще какие-то стражи будут в будущем? Вот это тоже неплохо, вот это тоже интересней. Башни силы в верхнем мире дают уникальные способности. Чтобы их собрать, вам потребуется, в общем, поискать. Так, а как жизнь сразу восстанавливать? Наверное, поесть надо будет, в случае чего. Хотя, стоп, как есть, у меня нет инвентаря в целом. Так, ага, это первая деревня, которая прям максимально защищена. Все, хорошо. Допустим. Так. Ага. Сразу пойду собирать камень. Хорошо их, чтобы что вы идете в Так, мне куда-то направо, хорошо Ну подождите, дайте я сейчас немножко соберу камни А потом уже будем разбираться Так, все, они камень, камень добывают, а мы побежали сразу как вы бы, что нам если Мы нам получается туда? Вас ресурсы. Ага. Не забывайте, что спешики могут собирать материалы, пока вас нет на базе. Да я занятые уже понял. Спешики. Спешики. Да меня дошло, что занятые спешики довольные спешики. Но сначала надо все насобирать. Так, обнаружил лазурит. Вы но... нашли новый ресурс. Так, как понимаю, следующим будем добывать дерево, потому что камень у нас добывается. И, в принципе, в, в хорошем таком состоянии. Древесина. Ага. То есть мы еще и потом новые материалы будем открывать. Так, доберитесь до деревни, откройте карту. А, вот, мы правильно бежим, вот она деревня. Хорошо. Пшеница-бегуница. А где пшеница-бегуница моя? А, нет, ничего не сказано про пшеничку. Ладно. Так, что у нас там, еще никто не освободился? Можно было бы как-нибудь чуть-чуть отдалить камеру, было бы вообще прекрасно. Так, они все еще добывают нам камень. У нас должно получиться 2200 камня. А как пшеницу собирать в случае чего? Так, а мои спешки там не хотят уже закончить? Потому что у меня это самое, дерево-то нет? Нифига. Ребят, ребят, прекращайте копать. У меня никого не осталось. Придется ждать. Ой, курочка. Так, не понял А я с них ничего не получаю А какой смысл тогда их убивать? Я думал, еды хотя бы получить Как мне жизнь-то устанавливать в случае чего Опа Блин, Пожалуйста, надо дерево Да И я тороплюсь А как отсюда вот Блин, ну ребята, ну что ж так медленно Ладно, пойдем, они там все собирают считай косарь дерева так что все нормально ух ты за что за, за чей счет я сейчас ускорение получил а вон и деревня не зря все-таки подождал немножко и отправил так мне надо вот надо это самое сразу подготовиться я больше чем уверен сейчас будет война конечно да куда ты? Куда? Куда? Нифига, не тут их рубят. Так, они над ними прикалываются или просто убивают? Я что то не пойму. Вон за лисичка погнали. То есть они всех животных, в принципе, убивают. О, -о, о В клетке. Так, минус пиглин. Понятно, они друг друга убивают неплохо. Не, ну я в принципе... О, так. Ляпис пиглинов можно использовать для подпитки спаунеров. Соберите ага. ляпис, чтобы пламя никогда не угасло. Ага, Этих хорошо. маленьких розовых монстриков надо остановить. Все, погнали. Быстрее, быстрее, Да бегу я, бегу. Вы должны Так, 20 пиглинов, хорошо. Не забывайте строить спаунеры, чтобы да призывать я уже. союзников сражаться на вашей стороне. Так, надо их всех поубивать, или еще пацанов надо освобождать? Вон они, вон они бегают, смотрите, терроризируют деревню. Блин, это пока тренировка, здесь все будет простенько, в принципе, я так и думал. Еще десятку надо уничтожить. Ты куда побежал? Хватит там терроризировать моих ребят. Бейте его. Накид, пока бесполезные мои ребята, если честно. Открыть клетку, давайте откроем. Так, о, о, о, о сразу орда на меня побежала Пацаны, защищайте меня, пока клетку открою Сейчас смог, да, открыть? Смог, отлично Где еще двое? А, вижу, вижу, вон они там терроризируют Один даже умер Нет, не умер Пацаны, ну. А потух. Yeah, yeah. Че не так? Опасность миновала, но деревня разрушена. Пеглины уничтожили фонтан. С хижиной плотника вы сможете отремонтировать сооружение поблизости. Ага. Слежки помогут вам с постройкой хижины. То есть их нужно сразу как минимум несколько ставить. Ну, допустим, хорошо. Но получается как-то вот так. Да, то есть это они будут ремонтировать, это они будут ремонтировать. Тут они все будут ремонтировать, и тут все будут ремонтировать. Но, в принципе, все хорошо. Так, а сколько у нас дерева? У нас дерево вообще копейки. Пацаны. Дерево. Добываем, добываем. А, это вода, течет, я думал, гореть снова. будет Вода снова течет свободно, конечно Так, здесь сразу парочку ставим, и они быстрее это сделают на деревню. Так, терять время. хорошо Сундук. В сундуке пусто было Так, значит, надо бежать дальше Так, у нас, в принципе, у нас полно Так, а знаете, что еще надо поставить? Ой, это да, защитное оружие Ой, это хорошо Так, ну побежали тогда пацаны я думаю, меня догонят. Так что, ничего страшного. Так, включить или выключить спринт. Ага, хорошо. Да я понял, понял. Так, нам нужно еще дерево. Пока бежим. Нечего собирать. Да ладно. Ну, пойдем тогда сюда. Ага, то есть растения дают нам еще и спринт. Сразу три, потому что это будет намного быстрее. Ну и здесь одно пусть играет вам Отлично Да я вроде правильно бегу А с ускорением так вообще как пуля Вообще красота Так, у меня там никто не освободился Главное не разбиться Тот самое вот, что самое опасное, что стоит ждать Блин, а тут железо как пацанов освободить быстро? То есть вообще никак, да? Блин, я бы хотел, если честно, я бы хотел дождаться, потому что вдруг они и железо меня соберут. Ну, ну там ну, хоть где-то уже должны же освободиться. Вообще еще стоит немножко осмотреться. Как минимум, в принципе, как я понимаю, это наш, наш центр. Вон там вот маяк. Это очень удобно. Ну, карту открывать не вижу смысла. Так, включить и выключить, это понятно. Так, исследуйте мир, чтобы изучить мелодии, спаунеры. А, вот, все, пацаны освободились. Ну, давайте посмотрим. Нечего собирать. Ну, то есть, как-то нечестно получается. Собрано максимум ресурсов. Косарь? Всего лишь косарь? Да ладно, это же вообще, ну, это мало. Ну, как бы тысячи, это реально мало. Так они быстрее просто берут. Ну, все. Блин, ну что-то это прям копейки. Ну что поделаешь, ладно. О, зимний бель. Зима, красота. Только холодно, конечно, но это все мелочь. А что это здесь вода не замерзла? Ладно. Вроде как бы зима. Тундра. А нам еще интересно, далеко ли бежать? А, вижу. Конец-то. Так, что скажете? Больше изображений в колодце. Это наш герой? И еще одна деревня, кажется. И... Только не это. Нам предупредить их? Как бы ни было нам больно лицезреть это, мы должны верить в успех нашего героя. А, то есть они готовят нападение. Ну, я же говорю, готовили нападение. А колокол там, где у вас голем, там, я не знаю, ну, подождите, ну, кстати, реально, где он? Схрена ли? Так, что у нас тут? Роковые земли, 15 пиглинов Да ты что делаешь? Ты зачем? Собирай всех Лупим, лупим, лупим Им нельзя дать сломать деревню Как я понял, если они разрушат деревню, то это все Это конец Пацаны еще как-то атакуют Ну слабенько, если честно Прям слабенько-слабенько Еще двое пиглинов должно. быть и я ни одного не вижу нигде. А, вижу все. Так, мы их спасли. Хорошо, допустим. У нас сразу ремонтник ставит. Ремонтники. И глинув след простыл. Спасибо вам. Жители деревни мечтают отблагодарить вас. Ага. В деревне, в Фонтана, вас ждет сюрприз. Ага. Хорошо, это, конечно, все очень круто. Ага. Блин, ну это, конечно, вот так вот строить эти же самые, ну, ремонтные. Не самое приятное, что я могу сказать. Так, сундук. Ну, я думаю, подлатают деревню. Так, что там? Селение Обнаружен призмарин. но хотят помочь, чем могут. Вы можете рассчитывать на их находчивость, которая поможет вам в бою. Пока вы заняты спасением мира, они продолжат собирать для вас материалы. Пиглины собираются у деревни. Кажется, они планируют очередное нападение Пока еще есть немного времени Нужно заняться обороной Да я Защиты уже С деревни отлично справятся башни Так, блокирует атаки пигмент Позволяет входить в оборонительное строение И выходить из них Мне это, конечно, круто А я могу зайти в эту башню? Нет, только удалить ее могу Так, а что, мне стены, типа, надо возводить? Я не хочу, мне как-то лень немножко Это же долго так, ну давайте, ладно, допустим. Блин, что к материалам надо? Не нужно возвести оборонительные сооружения. Да я уже. Так, а этот? о Так. Да у меня на это дерево, наверное, уйдет Если просто. не хватает ресурсов, есть еще немного времени на их сбор. Конечно. Ой, какой, какой, блядь, камень? Ёбаный рот. Блядь, взял камень и насобирал. Ну и ладно. Так, где там у нас? Так, где тут забор-то заканчивается? Ну, примерно вот так. Потом опять ворота. Фигли, Тих -тих. уже близко. Не забывайте, ваши друзья големы тоже хотят помочь. Вот так, ладно. Что, забор-то дотягивается? Отлично Они вот -вот будут здесь. Да я понимаю Ой, я Мне же нужно еще успеть то, успеть это Фига, вы умные нашлись тут Успей тут и забор возвести Все, я готов Я, в принципе, половину, половину защитил Но Вообще, наверное, слишком далеко Но стены встали Хотя, в принципе, играть было бы, наверное, поудобнее все-таки клавиша-мыш. Так, две минуты, Рейд. За компасом, чтобы ага, знать, вижу. Они так, хорошо. Сейчас у меня тут забор... Вот так вот сделаем. Пусть пока строят. А они к забору, да? Поех. Пацаны, пацаны, пацаны, защищаем. Тут пусть и был забор. Так, а теперь знаете, что мы делаем? О, вообще, тему очень высоко поставим. Поэтому здесь у нас будет защищено. Так, сколько у нас? У нас, в принципе, ресурсов очень даже хватает. Так, тут у нас без стены, поэтому вот так делаем. Пацаны, в атаку. В атаку, пацаны. Блин, кому говорю в атаку? Так, больше нигде пока нападения, нет, только с этой стороны. Атакуем, атакуем, чего вы? У вас отлично получается. Я в курсе. Еще немного, и вы справитесь. Еще Так, идем, идем. Так, там есть забор. Там еще и стрелковая башня стоит высоко. Вообще все красота. А че ты не стреляешь-то? Так, так, пусть идут, пусть идут. Они только с одной стороны идут, хорошо Что это за звуки? Что, не обходят, что ли, или что? Так, хорошо Блин, ну лучники прям тут, тут уже и лучники появились, что очень хорошо А так они еще и поджигают цели Вон у меня пацаны деревянные горят Ой, с трех сторон идут вот это уже сильно. Ой, пол хп потратил. Пол хп? Да ты чё, с ума сошла? Я еще и горю. У меня хоть потух. Пацаны, пацаны, пацаны. Ну ладно, жизни у меня в принципе много. Посмотрим, как потом остановиться. Так, ещё четыре. Не остались. Они были рядом со мной. А мы... А, им комплект ставили для деревья? Да, ставили. Деревня Нападение отраженного защиты деревьев в виде награды из сундука. Да, счастливы, что вы защитили их в да, они вам в ресурсов. Так. так Достигнуть максимум переносимых Недленно. ресурсов. Вы Недленно. больше не можете собирать ресурсы из сундука. Они uh -huh. готовят нападение На другую нашу деревню Аванпост Пиглин Но на этот раз у нас есть преимущество Если вы сможете разбить аванпосты Пиглинов Вокруг деревни так. Нам удастся дать отпор этому вторжению Ага Так просто реально будет быстрее Так, ну погнали Да, аванпост это далеко Ох ты, блять, далеко Ну, аванпост штука логичная Поэтому все будет понятно, легко и просто Пришел, разрушил и ушел То же самое сделаем мы, то же самое, что пытаются Сделать они, только в нашем Случае мы это делаем На законном уровне Ну, наверное, хотя в принципе Не на законном, потому что мы же ну, мы же Тоже, наверное, ходили когда-то в ад и уничтожали Что-то, естественно Как не без этого-то Так, ну мы бежим пока на самый крайний аванпост. О, там, о. ой, ой Ой-ой-ой, ой-ой Пацаны, пацаны, не идем туда. Так, лава, интересно. Лава, здесь мы явно не доцелили их осквернения. Помните рампы, которые мы вместе Конечно. построили в голодце. Они могут не только 20. подниматься. Попросите спешиков построить мост через этот ров. Да уже. Ой, эти пацаны уже на меня погнали. А чё так долго? А почему я их через забор не могу? А вы чё ворота открыть не можете? Открыли бы ворота уже на такой случай-то. Ой, там еще пацанов по выпускали. Как долго? Вас от казармы, ничего не отделяем. А, казармы ну, То есть надо казарму поразили. уничтожать Ага, хорошо Пацаны, уничтожайте казармы, я пока возвращаю. защищаю Казармы, казармы, ваша задача казармы Ломайте, ломайте, ломайте Так это все долго происходит, конечно Ой, они меня убили, пацана Нет, не убили? Нет, не убили Все, хорошо Так, идем в следующую казарму а, то есть я их бить не могу. так нечестно. Я считаю, это нечестно. Ну, вот честно. Как это может быть честно? Сейчас еще пацаны по лазят, да? Ой, они с той стороны по Тогда я буду ставить их здесь. Ну, это точно нечестно. Если бы я мог бы уничтожать казармы, то, естественно, было бы немножко все попроще. А вызывать только для этого пацанов. А если мне всех бы у меня всех пацанов переубивали? Мне надо отойти. Построить. Призвать. Блин, ну это все долго. С этим аванпостом покончено. Но есть еще пиглины. Не будем терять времени. Я не успел уйти. О, крипер. Да взорвись, блядь. Да похуй, на эту территорию взорвись. А -а -а. Интересно, мир идет к войне. К чему это приведет? К войне. Так они уже начали войну. В каком плане идет? Она уже началась. Она уже идет полным ходом, блядь. Ну, судя по всему, раз уж ну, мы, мы на войне, так уничтожьте еще два аванпоста пингвоев, которые угрожают близлежащей деревне. Хорошо. Сейчас ускорение подберу. Так от деревня Незащищенная деревня. Ну ладно, давайте им хоть этот построим. Да, незащищенная. О, я сразу столько зданий сейчас подхватил. Так, так, так. И вот так. И. Ну, на всякий случай, как я понял. Понятно, все, ресурсы кончились. Пацаны, дайте ресурс. Нету ничего. Ну и ладно. А чем мне не хватает-то? А, у меня строители кончились. Все, понял. Ну, надо же немножко обезопасить все-таки. Я считаю, что, как я понимаю, на этот мир могут нападать в любой момент, на любую деревню, то есть где бы я бы ни находился. Все, больше не надо. Налогу деревьев мало. Так, а мне, в принципе, не нужен. Грязевая лужа. То есть любые вещи, по которым я хожу, они, в принципе, потом на изучение. Неприятно признавать их техническое превосходство, но огненные стержни действительно опасны и бьют издалека. Вспешики помогут вам подняться туда по рампе. Вам нужно лишь сыграть правильную мелодию. Да зачем? Какая мне рампа? Пацаны, уничтожайте башню. Стрелковую. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Так, не отвлекаемся. Иглинов убить проще, чем стрелковые башни. Я вам гарантирую. Блять, по мне стреляет, давай. Башни из огненных стержень. Вон, вон они вон они сейчас разберемся. Ай-яй-яй, ай, ай, по мне за что стреляет сразу. Так, ладно, я пойду разберусь быстро. Все, все, все, возвращаемся обратно уничтожать башню. Так, что ты по мне стреляешь? А, я просто у меня жизнь не Вот что сейчас до меня дошло. Но все, я буду стоять махать мячом, потому что я все равно уничтожить эту башню не могу. Казарм. Пацаны, а вы что? Все, всей толпой накинули. Во-во, накинулись, накинулись. Вот так и надо делать. Хорошо идем. Ну да, жизнь восстанавливается, это хорошо. Так, минус еще одна барья. Погнали дальше. Так, она далеко? Хорошо. Нет. Однако есть еще один аванпус. Да я бегу, бегу на со всех ног уже. Так. Сколько дерева тут? Три сотни. Но ну, дерево уходит быстро, поэтому, естественно, надо его добывать. Без этого никак. Так, где еще? Отлично, а вон и еще один аванпост как раз-таки. Ой, это сам не защищен, ууу, там какой-то молния. Так. Они заражают воздух, чтобы ага. пиглины могли им дышать. Ага. Да, блять, казармы, казармы, пацаны, казармы, уничтожаем. Ты чуп. Так, чтобы они могли дышать. Ну, то есть, они все-таки, в принципе, не могут нападать на деревню. Но они тогда в любом случае опять возвращаются к этому самому к моменту, чтобы дышать. Почему? Ну, нормально дышать. Вы представляете, как они хорошо сделали свои технологии? Что они, в принципе, придумали те или иные вещи, чтобы это самое. Как минимум, получается, они могут спокойно реально заходить в внешний мир. То есть, чисто фактически у них есть для этого все. Люди есть, то есть казармы. Мир целый, который они уже захватили, есть. То есть, чтобы от них избавиться, этот мир надо будет изначально полностью уничтожить. Ой, да ладно, еще эта штука, на это... Бьет больно? Блин, тогда это будет долго. Она реально наносит урон? И вправду наносит урон, блядь. Пацаны, короче, лупите. Я не подойду к ней. Вас-то мне не жалко, я вас снова призову. Вон, у меня уже двух, оказывается, нет. Да Да, я не пока в себя приду. Так, хорошо. Так, поехали. Разносчик нижнего мира. Если в этом все еще и почитать нужно... Так, отлично. И последняя, да? Да, последняя. Как-то все простенько. что ты их отправил? Они стоят вместе. А ты стоишь такой, смотришь на это дело. В чем как то знаешь, как эпичный герой спиной стоишь? А ч, можно как-то тут камень вот это было. Так, победа. Этих разносчиков нижнего мира поможет очистить воздух. Очистить воздух, хорошо. О, наш любопытный крипер вернулся и привел друга. Как вы думаете, что они будут делать? Мы скоро об этом узнаем. Ага. Похоже, эти пацаны на мою сторону станут. Только не понимаю, а, ну он в шлеме, ладно, понятно, я понял, скелет-то в шлеме хотел сказать, а что это он не горит, блядь? Так, куда мне дальше? Туда? После победы над аванпостами ага. вы собрали довольно много призмарина. Ага. Принесите его мне в колодец судьбы, и я покажу вам, как построить что-то очень полезное. Хорошо. Ваша энергия настроена на воды колодца судьбы. Вы можете быстро добраться сюда в любое время. Ага. Ой, блядь, кислота. Так, нажмите, воспользуйтесь быстрым перемещением. Ой, как все просто, блядь, быстрое перемещение, тема. А я что, могу так в любое место быстро перемещаться? Знание. Что ты там делаешь? Я тут кое-над чем работаю, что может помочь героя. Ух ты, почти час прошел, нифига себе. О, да ладно, они выросли. Чего? Как ты думаешь? Они совершенные. Ну, я бы так не сказал. точно не будут столь дружелюбны. Хорошо, хорошо. Продолжайте, присоединяйтесь к ты тоже, малыш. Ну, друзья, Продолжай. Блин, так звучит сейчас просто Ой Так, и чё, чё там? Ну големы и големы хотят присоединиться к вам ну, хорошо. их понадобится Особый ресурс ага. У меня есть для вас мелодия Нужно будет построить правильное умышление. Так, откройте сборник, добавьте учень Сбор железа на Прекрасно. панели быстрого доступа Все мелодии, учите, будут здесь. Давайте, листайте дальше Здорово Теперь выберите строение, которое хотите улучшить. Сыграйте на лютнюю мелодию сбора железа и спешики так как сыграть задачу. Прекрасно! Пора построить улучшение сбора железа. А где ставить? Ай, да ладно, рядом с этими башнями. Так, активируйте успешку, способность собирать железо. Каждое последующее улучшение позволяет переносить 150 единиц железа. Так, ну 150 это мелодик, мало Ваши отношения со спешками А, сотку призмарину стоит, блять поможет им добывать железо для ваших строительных нужд Ага Вот и все Теперь вы можете собирать в мире железо И создавать этих помощников в любой момент Ага вы Так Жамшлава можете использовать его для строительства всевозможных новых зданий Дом-колодец, каменная кладка. Я понял, намек ясен. Ну ладно, давайте, ладно, еще 20 минут у нас в принципе есть. Так, а что у нас тут по камням тут все плохо? Тут еще такие волки милые. Так, подожди, тут есть железо? Нечего собирать. Ну все, пусть сейчас железо собирают. А там уже потом разберемся. У нас в принципе... Ой, тут железо-то копейки нашлось. О, еще железо. Так, отлично. Пусть собирают. Ну, 150 это не так много. А я сейчас быстро все это дело соберу. Все, отлично. 600 камней, этого хватит. Так, и немножко дерева. Ой, да куда ты строишь-то мне тут? Вот, все, отлично Так, а что там, далеко бежать-то? Далеко Можно, да, быстро пере? Ой, ой, крас... ой просто песня Блин, реально быстро переместился такое. оп И побежал, куда там надо Да это прям вообще красота Сколько у меня, пацанов? 10 и 10? О, голем точил Замшловый голем Так, подожди, а что ты делаешь? Дает... Ну ладно, давай подставим тебя и тебя Я просто не знаю, что они делают Так, пять Ну по пять тогда уже, раз уж такое дело Не, может быть это следующее улучшение так, все, отлично, за мной, пацаны. Ну все, погнали. Так, значит, у нас 20 ближников, 20 дальников, ой, 25. 5 ближников, 5 дальников, 5 звездочек и 5 еще каких-то. И что они делают? В душе, не знаю. Так, отлично, ускорение. А ты прыгнуть не хочешь? Вы научились пользоваться знаменем. А знаете ли вы, что у него припасено еще пару козырей в древке? Вы понимаете о чем? Я? В рукаве. Если вам нужен определенный тип союзников так. или конкретный друг, вы можете отдавать им отдельные команды. Давайте, попробуйте. О -о -о -о. Полубое, нужно быть готовым к чему угодно. Наконец-то, а вы раньше не могли как-то вот это вот все показать мне? Да не, пофиг, ну ладно Не, ну вообще это круто, это очень, ну, это очень хорошо Только больше проблем заключается в том Так, это, ага, это просто следующий уровень ближних как я понимаю что Так, ну мы пока казну, блин, что ли Так, вода Что делает вода, вообще не представляю Так Курсировка на цель. Ох ты! У нас пацаны уменьшаются. А что вы такие? Так, ладно, давайте как сейчас сделаем. Честно, будет правильно, если я сейчас их всех соберу для начала. И мы продолжим лупить башню, только уже вот здесь. Так, отлично. Я не понимаю, что водяные делают. Если честно. Пока недолго уничтожает башню. Это прям очень долго. нет давай следующая, дамы пошли пошли пошли в казарму пошли казарму долбить ну пацаны ну пацаны казарму казарму казарму казарму казарму казарму бьем бьем бьем я защищаю его почему я не могу казарму уничтожать? Так, отлично. Следующая казарма. Пошли, пошли, пошли. Так, мы кого-то потеряли, кстати. Я не себе, что пацаны там стоят. Ой, наконец то процесс пошел. Блять, ну сюда! Долго Надо было сначала почитать, конечно Что они делают, прежде чем их призывать Наконец Идем защитное оружие, сооружение лупить Стану за стенку Вообще не понимаю, что зеленые делают Ты так не почитаешь сразу Это Надо открывать книжку, блять Создают големов тайчил, скоростных бойцов, способных оглушить противник. Очень эффектный против мобов дальнего боя. Создают замшлов големов. мобов в поддержке. снять негативные эффекты и исцелить союзников. Все, это хилка, это оглушалка. Это хилка. Это работяги. Все хорошо. Давайте сначала, ладно, от этой, от этой вот здания лишь избавимся. Теперь понятно, значит, ну, в принципе, 5 хиллок нормально. Оглушающих 5 я многовато сделал, было бы достаточно 2, да и 2 хиллера, в принципе, на всю толпу, на сколько, на, на, на, на, 10, 10-15 воинов, получается, 2 хиллера, ну, в принципе, вполне себе нормально. Ну, 3 даже, даже 3 было бы достаточно. О, теперь наверх, пацаны. Заходим на бой Ну, я не понял Все В бой Все в бой А, на Б отправились Все, понял Ну, эти сразу дохилить начинают Лучников всех поубивали Я только сейчас заметил Ну ладно, не страшно. Так. А, земля зеленеть начинает. О! Спигли начнулись, блядь. Ой, ты, цак. это за древний монах? Это явно какой-то провидец. Отвечаю. Ну, либо маг. До солнца, блядь Ну ну так-то криперам похуй Это мое мнение Сперва отравили землю, а теперь и небо Герой проведет нас сквозь тьму Ага, сейчас. Ну, выбор-то у меня не вели, конечно. Так. Вы должны найти источник этой магии и остановить ее. О -о Ой, пацаны, простите, сейчас вы все сгорите до тла. Я забыл вам забор поставить. Ну и такое случается. Так, подождите. Так, подожди, подойди, карта. Где башня? А, да на нее недалеко идти так-то. Так, мне нужны лучники. Степля мне дерево. У меня, в принципе, достаточно дерева. Надеюсь, я всех призову сюда. Отлично. Погнали, пацаны. Спешики могут построить вам безопасный дом колодец, где можно перегруппировать отряды. И для того, чтобы отправить вас вновь на битву. Ага. Так что строить нужно поближе к месту сражения, чтобы ага. сэкономить побольше. времени Ага. О, -о, -о давайте построим. Так, каменная кладка. не знаю, что это будет, что это такое. Но давайте построим. Недостаточно ресурсов. чем мне не хватает? А, мне, блядь, железа не хватает. У меня столько не влазит просто железо. Ну, так как это мой дом, его надо сначала оборонить хорошенечко. Так. Все, пусть строят. Дом-колодец. Теперь... Естественно, раз Два Три Четыре Так, башни там уже это самое Уже воюют, хорошо Значит, надо еще поставить башню Как бы все логично Они будут на нас нападать А мы будем обороняться Так, теперь мы построим забор Ага, нельзя строить на такой местности Понял Но строить здесь, конечно, не очень удобно Скажу я вам В принципе, все Так, теперь, пожалуйста, ребятки соберите ко мне дерево немножко А, тут нечего собирать Ну, нормально, нормально Забора-то нет, да, пацаны? Ну, все, погнали в бой Я так просто обронил, оборонялку поставил Фига их там. Так они что вечно будут Но из этого портал весь. Свет. Дайте света. А, ночь же, им же пофиг, ночь, они могут эти убивать Что происходит? Как они научились воевать? Не Хочу. за нашим героем Да они и до этого умели Постоянно сколько раз я умела И не вспомнить, не столько раз меня убивали, что и не вспомнить да? А что это вы за ворота закрыли, я не понял эта база превосходит наши самые смелые ожидания Но мы можем победить Победите Ум, могучих мобов на войну Да погнали, пацаны Погнали На чем мы сюда можем вернуться, перегруппироваться? Так что не страшно Так, ладно Давай сначала воздух уничтожим Так, я понял, они слишком сильные. Надо всех сейчас и убивать, и лупить. Ну, они уже одного пацана, пацана убили. Боевой кабан. Пацаны, а вы не хотите как-нибудь? Ну, давайте, ладно, с казарм начнем. Фиксуем. А вы, может быть, все будете лупить? Так, а, стоп. Так. Долго О. Ну а что, победа Все, пацаны, вам туда Рушите ворота А что, могу, да, собрать? Отлично, да, я могу собрать, в принципе Сейчас я еще других понасобираю Так, пацаны За мной вот это, я понимаю, в принципе, войско. Погнали. Заходим с правого фланга, слева. Как раз, пока Нож мы дойдем. Конечно, что я тут пробивать-то? Пацаны, идем сюда. Уничтожаем башню защитную. Ух ты, блядь, ты где было? Ой, жизни-то мало. Так. Где мои пацаны? 18 человек. Лупим, лупим, лупим башню. У меня очень мало жизни, поэтому я пойду побегаю. Не надо подхилиться. Полторы хпшечки. Отлично, жизни восстанавливаются. Так Лупят Давай-давай-давайте в атаку Ага, там что-то уничтожили уже, молодцы Не, мы постепенно-постепенно Нас спешить некуда Там моих пацанов напрягают это напрягают да, с ними. Так, теперь башню Бля, а кого я еще отсюда не забрал, не могу понять. Так, пацаны, иду на помощь. Так, а давай-ка я буду... Тихо, я понял. Я понял, отхожу, отхожу. Надо подняться наверх. Проще этого гиганта так завалить. Ай-яй-яй. Так, там пацаны сооружение сломали. Ух ты, блядь. Так, ну у меня слишком мало пацанов осталось. Поэтому надо отступить, перегруппироваться, наверное. Я вот так вот сюда оставшихся пошлю. Да ладно. Тут, блядь, ворота. Пойду перегруппируюсь. Так, пацаны. Бой, так, ладно, скелеты Я не знаю, как скелетов посылать Поэтому ладно Не будем сильно замораживаться У меня там здание есть И оно защищено, в принципе, хорошо Так что все нормально Так, нам нужно что? Нам нужен десяток таких Остальные такие это все-таки война. Че, они все за мной пойдут? Так, давайте кладу уничтожим казарму. Все-таки первым делом должно быть уничтожение башни. Блин, здесь лучники вообще прекрасные. Скелеты лучники вообще песни. Потому что они... Они. Как раз таки очень хорошо сражаются. Они прям сдалека прям влюблены. Ой, они уже его убили. Молодцы. А я тут пока где-то... Ну, как это сказать-то... В проеме где-то тусуюсь. Ну нам, конечно, времени не жалко. Так, а как вас? Ага. Ага. Так, так, так, так, пацаны, пацаны. Это мы что это здесь за беспредел устроили? Так, все, отлично, пацаны. Л ломаем, ломаем стену. Отлично. Проще всего это, конечно же, сначала уничтожить те же самые казармы, оборонительные башни. И только потом уже, конечно же, уничтожать что-то другу. Это самый логичный вариант. Так, у нас 14 пацанов осталось сегодня. Да, Блин, да кто там лупит так? Ага, вижу. Не-не-не, пацаны, я передумал. Так, купите пока великаны, я пойду еще, пацанов призову. А ч, блин, у меня и дерева мало, и камня мало. А вот это плохо. Так, пацаны, за мной. пацаны, уничтожайте его. Трое осталось. Нижний мир. Еще даже так называется, блин. Сильно. А у меня дерево кончилось практически. Камень кончился практически. Эх, беда. Ну, в принципе, она много не требует. Так, погнали Так, эти пацаны ждут, когда я их с собой позову, да? Пойдем? Или я могу максимум за собой двадцатку вести, жаль То есть я должен бегать туда-сюда, блин Обидно Почему же сразу на главное здание послать просто и все И как бы не заморачиваться Пацаны, уничтожайте портал Пойду за еще пацанами скажу. Так, уничтожайте это здание. Пошел, я еще соберу, ребят. О, сразу, сразу процентик пошел. Вот. Ничего, портал уничтожили? Нет еще? Еще немного и портал упадет. Конечно. За мной, пацаны. А, то есть наша вся задача была, в принципе, портал уничтожен. Понял. Но это и интересно, и не очень. Этот портал почти уничтожен. Так держать! Уничтожьте их! Все? Ой, тут прям такая война-война, а война. мы-то просто какую-то маленькую башенку уничтожили. Я назову это так. портал все сейчас день настанет да? а ну ночь просто ночь хорошо и сейчас настанет день или нет что еще произойдет день хорошо скажи что пиглины загорятся как наступит день будет круто а еще будет смешно, если на этом все, если я всю игру за час прошел? Ну, за час десять, ладно. Буквально, я имею в виду. Бедная свинка, маленькая, блять, ее просто задрощили там. Так, там ну вот... Новый мир. Мы его совсем не знаем. Так получилось мы вернули солнце первый рассвет согревает сердца и лица верхнего мира мы не знаем как и благодарить вас это правда мы выиграли битву но война только началась уничтожение темной магии привело к тому что жадные орды захватчиков нижнего мира попали в верхний и принялись бесчинствовать уничтожьте все порталы чтобы спасти верхний мир Вы, а то есть это еще не все надежда. Блять, нам Без даже зом понять достаточно ресурсов прежде чем выдвигаться с их помощью свои инструменты так стратегия вторжения пиглинов ух ты ж, ёшкин раз портал маленький а что за инверсия то так, вверх-вниз нет инверсии, а вправо-влево есть инверсия, представляете? У меня ж не по себе становится. Ее надо будет отключить. Так, Вы то есть, две из б... из одна огромная. Вот эти прям самые огромные войны. базы. Что с этими не так? Усадьба криперов. Криперы-отшельники Криперы нашли в пристанище. В этих страницах из камней и серы. расположены среди бескрайних пустошей. пустошей. Ага, хорошо. То есть, это просто орда бастионки... Ну, то есть, чисто, в принципе, фактически, если мы весь мир очистим... То есть, надо начинать с зеленых зон. Блядь, это так неудобно с инверсией. Потом желтые зоны, потом красные зоны. Ну, как бы, все логично. А это любопытно, что здесь может быть. Ну, то есть, в принципе... Не знаю, серии вряд ли будут. В следующий раз по часу. мы тренировочку, скажем так, за час закрыли. А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, подписывайтесь Спасибо, ребятушки. Пока-пока.